Да, то, что вы сейчас сделали, давайте, вот. по, по очереди двойку катайте. Время, время, смотрите. Вы заметили, что в принципе вы пытаетесь быть издалека, да? Ну, расстояние немножко, О, да, но расстояние немножко, вы не, подб... не подобрали дистанцию, так что все-таки это была не вот эта сверхдальняя дистанция, на которой вы еще, ну, в силу технических моментов, вы еще не можете прыгнуть настолько. Но сам момент, а факт, все хорошо же было, но у вас все равно идет первичное, немножко тянущееся движение рукой левой. И поэтому задняя нога ваша. Она чудо встает. Она здесь шире. Ты готов ударить справа. Но почему у тебя левый, правый удар ниже левого получается? Шире ноги. У тебя, ты ушел. При двойке, при двойке, двойка, что она дает? Двойка дает. Двойка это заряжание правого удара. В первую очередь. Ты передней рукой сокращаешь дистанцию, должен зарядить правый прямой. Каким образом? Зарядить Оказаться на правой ноге. Я не двумя ногами На правой ноге. Да, не двумя, да. Ты специально не двумя ногами. Вот это чуть-чуть левой рукой... Давай, допрыгни до меня. Подпрыгни. Без, без, без рук. Из челнока двигайся. Все, подпрыгни в меня, э, имитация ногами, да, на заднюю ногу, вот, не надо прямую, да. И теперь имитация правого удара, на носках остаться, двигайся, на носках остаться. А ты на пятку прыгнул, ну, мягче. А вот теперь ударь эту двойку. вот так же ногами сделал. Вот видишь, ноги стали. Все, левая нога, все. Давай, пошел двойку, пошла. Ну и что ты, видишь? Ты не достал до меня левым ударом. Я даже на месте стою. Не надо далеко, чуть ближе будь. Вот. Вот, вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Вперед-назад. да. Опусти еще заднюю удар. Вот, вот, вот. Разгрузи переднюю ногу, да. О. Ну, давай вот-вот-вот-вот. Проверяем. Видишь, ушла немножко левая нога. Будешь падать. Правильно? Давай еще раз. Останови левую руку. Остановись на левой руке. Еще раз. Пошел в голову. Разверни. Видишь, нету разворота. Значит, у тебя рука опередила. У тебя нет массы на правой ноге. У тебя не развернулась нога. Она должна развернуться на 90 градусов была. Так, ты не можешь сделать, потому что правая нога где находится? Смотри, Либо, она... А? Нет, она за тобой, она на одну линию. Во! Ты взял вот такое движение, видишь? Чуть-чуть. Да. Одна половина, вот левая половина, все как подпрыгивай. Смотри у меня, как ноги широко остались. Кручи, как бы, как бы попой ударь меня. Давай еще раз, раз. два. Оп. Ну а ты бить, будешь кулаком, что ты ждешь-то? Ты, ты прыгаешь и потом. Смотри, а, Ром, ты сильно делишь. Ты Я прыгну, а потом ударю. Ты, у тебя разделение большое. Ты просто начни прыгать ногами и кулак уже пойдет. Не дели, что потом кулак пойдет. Ясно? Он идет сразу. Но начинают ноги. Подними кулак. Давай. Пошел правый. Пошёл, правый. Вот уже интереснее. Отпрыгнул вращением. Да. Только вверх обеими ногами, а не одной. Еще раз двигайся. А забираешь левую руку. Еще раз. Пошла двойка. Раз. Левый остался. Раз. Раз. Вот не забери левую руку. Оставь левую там, прыгай справа, ударом. Прыгай. Вот, вот, вот, вот, вот. Вот он ты. Да, прям туда заваливаешь. И отвращением отпрыгиваешь. И еще осталась левая нога. Давай. Еще раз. Очень важный момент. Не забери левую руку. Да. Раз, два. И давай, не замирай в памятник на ударах. Пошел еще раз. Доставай. Да. Забрал левую руку. Роп. Оставь левый кулак. Руки меняются. Вот Это длина. Короткий удар. Успеет он за ногами. Еще раз левый. И не напрягайся. Свободно кинь руку. Не надо выпрямлять кулак. Пошел. Крутись. Вот смотри, видишь, опять же произошло. Ром, вот ты левый, когда ударил, оставляешь кулак, поворот. Вот, вот этот переворот, да. Да. И второй момент. Не надо вперед, на правом прыгать. Сильно. Раз. Подпрыгни просто вверх. Ну скрутиться вот здесь. Не надо. Ты уже достал до противника. Он за вот это время никуда не денется. Не надо сильно прыгать вперед. Вверх. Просто вверх подпрыгни О, на правом ударе. Давай еще раз. Подними левый кулак. Давай. Ну, плечо переворачивай, крути. Ты выпрямляешь руки, дорогой мой, а. Раз, вот что ты делаешь. Просто втыкай кулаки, да, сжать кулаки. Ржать кулаки. Вот так, подверни кулаки. Вот так. Вот так я сюда. Давай. Вот, уже лучше. Ну держать ногу. Еще не понимаю? Еще раз. Бей двойка. бей левый право У тебя нет бедра на левом. Ты не крутишь бедро на левом ударе. Не будет левого вот этого бедра. Ты вот что делаешь. И Имитацию. Пяточку тут крутишь и кидаешь. Ты пробивать, это масса туда втыкается. А ты пробиваешь эти руки. За счет чего? За счет вот этого впрыгивания. Крути жопу, все тело крути. Еще раз. Прыгай, крутись. Крути еще больше. Вот ты должен развернуться. Ты за счет этого себе заряжаешь правую, на правую ногу. Давай, давай, давай, держи кулак. Пошла двойка. Опять. просто справа Еще прыгну. Раз. Лев двойка пошла. Левой, правой. Двигайся. Почти. Ну давай. Раз-два, быстрее. Крути. Лев. Во, во во быстрее. Вверх. Туда. Бей, бей, бей. Рома, бей. Вперед. Уходит правая рука. Держи кулаки глазами. Очень важно, чтобы она не вот здесь телесела, а вот тут была. Она вот здесь, начинаешь себя плечами тащить. Держи кулаки. Беги, бей кулаками, глазками. Раскрутись. Раскрути бедро левое. Пробить меня надо, Рома. Пробить. Не до меня допрыгнуть, а через меня пролететь. Крути левое бедро, плечо. Разворачивай плечо туда вперед. Прыгай левый прямой. Прыгай. Во! Чего ты ждешь его? Вот ты должен был прыгнуть его. Еще раз. Прыгай. Прыгай еще раз. Вернулся на место. Прыгай левую прямой. Вот ты на локоть должен. Еще больше. Развернуть надо вот здесь. Давай, правую ногу правее. Давай, быстрее. Подними кулаки. На задней ноге останься. Вот оттуда бей. Вот, уже интересней. Но нога. Вот не забирал бы сейчас. Вот чуть-чуть бы не забрал левый кулак, стал бы правый туда бить. Вообще бы идеально. И не поднимай плечи, забудь ты о плечах. Кулаки вставляй. Вот встанет кулак, вот это косточки, сжатый кулак. Значит и плечо встанет. Давай еще раз. На задней ноге. Двигайся. Пробивай через меня. Пошел. Не дергай перед ударом. Не надо вот это в Сразу туда. Подними кулак. Бей. Быстрее оставить левый кулак. Основной момент на самом деле, видишь, Ром, не дели. Это мы для мозга разговариваем, что да, пятка, бедро, но плечо-то, посмотри, кулак пошел, раз плечо пошло. Угу. Правильно? А у тебя возникает такая я сейчас прыгну и потом ударю. Это в самом конце вот, под божье приземление. И второй момент: я не забираю левую руку. И опять, если ты ждешь, пока твой кулак пойдет останавливают, то у тебя происходит вот это движение, и только потом ты начинаешь пытаешься включить плечо. Оно до сюда уже включается, оно до сюда уже идет. Раз, два. видишь, кулаки меняются здесь, но плечо это уже крутится, чуть-чуть. А этому еще вот до, суда, до фронтального дойти надо, чтобы локоть стал раскрываться. Фух, не дели. ноги, нога, прыжок, кулак одновременно. Просто невозможно взять линейку, рассчитать, понимаешь? Оно делается дырём, но начинается просто оттуда. Попробую ударить двойку. Пошел, быстрее. уже интереснее только движение зачем ты вверх прыгаешь вперед назад вперед назад еще раз на тебя опусти заднее плечо давай давай двойка пошла опять видишь вверх движение левый ты куда ударил на каком уровне себя вот твой удар на движение должен быть вот твои должен быть давай еще раз правую ногу правее прыгай и бей о! Тыкай, кулак сильнее. Левая нога развернулась. Налево ударил, левая осталась. Раз. Бей. Молодец. И вот теперь прыгай ногами, а левую руку не забирай. Прыгай. Во! Вот почти, вот почти получилось. Вот этот момент не забирания левой руки. Посмотри, левая нога не развернулась. Ясно? Еще раз. Вставляй левый кулак. Вставляй. Давай, давай, давай, давай. Не, нужно, не нужны прямые руки на ударе. Кулаки вставь. Ладно, пойдет. Вот. Мысль понятна? Да. Спасибо. Все, пользуйся. Давай.